всем привет и сегодня мы играем что за херня э, блин опять выкинул короче мы сегодня играем в point blank как вы видите вот тут Да. Э, я играл не играю ни один а с владимиром э, его конечно не слышно мы уже что могли то и сделали Тихо. нельзя показывать а, просто его что то выкидывает и ладно когда он появится, мы уже будем в самой игре. Да. Короче, мы вот и начали. Наконец-то вот у Вовы, Вовы отлагала. Мы с трудом присоединились. Короче, вы как видите, тут... А, вот все началось наконец. Все, мы начинаем. Мы, естественно, играем на снайперках. ⁇ птуй, мать. Слышь? Нас каждая на своей территории никуда не ходим. Ага, вижу. Косой. Ай-яй-яй. Ай, ай яй У меня мышка просто лагает. Как? Ага. Тоже лагает. Один пинг. Тебя не видно, ты глава комнат. Ах <свес> ты козёл. Козой. Чё попал? Соблизы ты укралом Егор. <свес> Тих тихо, я. Ага, видел. Че, попал? Двенадцать. Так, где-то там уселся. Уселся. Где-то там уселся. Ага. Я видел тебя. Плавать мышка. Да я. Но ну, все. Кранты тебе иди сюда, чтобы пизды получишь. Сюда. Ты засранец! Я ж тебе пайпи быть не Ах ты ж черт, поганый! Сейчас тебя прибью, иди сюда. Не, мне долго. Лей. Кэрроль. Ну и ч, ты где уселся? Ты где уселся? аля ля в Аля-вля. Ч, устался, да? Ч, штаники подмокли, да? Ты б! Ох ты Ой, пт твой мать, какой персик-то кислый! должны быть сладкие, как попа, молодец. Я успел, я успел. Ничего. Куда ушел? Слышь, модельа. Выставись. Учись! Учись! У мастера! У мастера, учись! Ребят, пожалуйста, объясните, пожалуйста, в комментах, как, почему персик такой черный? Я вроде его знаю, чтобы он был такой желтоватый, но он какой-то черный у меня. Подание в голову. Чего то такого непонятного. Ничего, попал? У меня подсвечивается, что ты это ты стоишь красным цветом. Я просто увидел силуэт твоей головы и выстрелил. Каблезубый кагуар, у школоты украл он ягуар. Тихо, тихо, давай оставшиеся три минуты. Давай. Видите, сколько у меня звездочка? Да, блять. Откуда? Из какого? ребят, опа. Чего вы салвы Попадание в горл. Да ладно. Полюбасы свидают позже. Пользуешься тоже. Ага. Пять патронов те садил. Я знаю. Откуда? Считал. Да ладно, ты умеешь считать? Ух ты же, блять! Как? Такого быть не может. Не может. Не может я, блядь, скузу не спорить будькой белорусским. Ай-яй-яй-яй. Хоть это, блядь, <laughs> вот это яйца поджелись. Yes. Кто он шмаляет? Ага, <св> спалил. Контора спалена. Да, <св> <спалил> <св> <спалил> Да ладно. Я теперь знаю, где ты сидишь. Что боюсь моего гнева. Да, блядь. Как так? 40 секунд надо ничью Блядь <с> Я тебя только увидел, уже вылетел Ну ладно, вы посмотрели очередную серию Point Blank Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии Всем пока. И благодарю, конечно, Вову, который играл со мной здесь. И он сидит в скайпе, но вы его не слышите. Ладно, всем. Да-да.